Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. В этом видео хочу вам рассказать, как сделать тыквенное пюре. Я очень часто готовлю пюре из тыквы для выпечки, пирогов, кексов, десертов. Но также его можно использовать в качестве начинки, добавлять в каши, запеканки или использовать как самостоятельный гарнир. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. У меня сегодня небольшая мускатная тыква весом в 1 килограмм. Разрезаем ее напополам и убираем все семечки. Я очень люблю мускатные тыквы, они отличаются особым ароматом, но также у них есть и другая особенность. При термической обработке кожура становится такой мягкой, что ее уже невозможно отделить. От мякоти поэтому тыква используется практически вся полностью получается очень удобно не нужно возиться отдельно с кожурой при желании тыквенные семечки можно промыть и обсушить либо в духовке либо на сковороде они очень-очень полезны каждую половинку тыквы разрезаем еще раз пополам и выкладываем в жаропрочную емкость в духовку включаем разогреваться на 200 градусов, добавляем 100-150 миллилитров горячей воды и плотно накрываем сверху фольгой. Отправляем запекаться тыкву в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час. Но, конечно, все зависит от особенностей вашей духовки и от сорта вашей тыквы. Готовность проверяем с помощью ножа или вилки. Если кожура протыкается легко, значит тыква полностью готова. Перекладываем ее в тарелку, даем немного остыть. И затем отделяем от кожуры, либо, как я, я обрезаю самые поврежденные места, Нарезаю тыкву на небольшие кусочки прямо с кожурой и перебиваю блендером. Можно растолочь обычной толкушкой. Также приготовить тыквенное пюре можно другими способами. Например, в микроволновой печи, нарезав тыкву небольшими кусочками, поместив в в емкость которая подходит для микроволновой печи накрыв пищевой пленкой мощность сделайте максимальной и примерно 10-12 минут короткими импульсами по 3-4 минуты либо отварить тыкву в воде или молоке после закипания варим примерно 5-7 минут но я больше предпочитаю способ приготовления тыквенного пюре именно в духовке так оно получается особенно вкусным напишите мне в ваших